Итак, сегодня мы готовили бомбочки для ван. Для этого мне понадобилось сода обыкновенная, 4 столовых ложки, лаванда, у меня она натуральная, итальянская, соль, крашеная с ароматом, обыкновенная соль, лимонная кислота, которая всегда у нас есть в доме, и пищевые красители. Я в данном случае использовала красный и синий. Они сухие. Какая у меня ошибка? Смотрите, видите, бомбочка развалилась. Почему? Потому что, во-первых, соль крупная, а надо мелкую экстру брать. А во-вторых, мы в последний момент добавляем лимонную кислоту. Я сделала все вместе. И вот результат. Бомбочка развалилась. Давайте посмотрим, как будет выглядеть то, что будет пениться в воде. И бросим вот эту развалившуюся часть в воду. Смотрите, какая штука получается. Краситель начинает под другому И я его еще разбавляла обыкновенным гелем для душа. У нас получается и пена, и мыло сразу три в одном. Смотрите, насколько прибавляется объем. Специально сделала в такой прозрачной чашке. Ну и если мы помешаем, то это будет необыкновенный цвет. Кстати, пенообразование идет. ого какое! Вот что у нас уже творится. Ну и поскольку это краситель сухой, о, густая очень пена, то мы видим, что он у нас равномерно не растворяется. Ну, в общем-то, цвет получился лавандовый. То, что мы и хотели поиметь в результате.